Здравствуйте, приветствую вас в вашем личном кабинете. И в этом видео я расскажу вам, как работать в партнерской программе Центра изучения почерка современная графология. Меня зовут Ирина Бухарева, и я очень рада с вами познакомиться. После того, как вы зарегистрировались, вы попадаете в свой личный кабинет, Здесь вы можете продавать, есть разные тарифы, мы сегодня не об этом. Мы сегодня говорим о том, как вам продавать мои продукты и зарабатывать на вашей партнерской программе. Поэтому раздел «Продавать» нам не подходит, нам нужен раздел «Рекламировать». Итак, проходим этот раздел и вы здесь видите разные партнерские программы. По умолчанию JustClick предлагает вам рекомендовать JustClick. Здесь я уже добавила к себе программу Центра изучения почерка». И чтобы нам в нее попасть, нужно на нее нажать. Переходим. Мы с вами переходим в раздел «Рекламные материалы». Здесь у нас правило комиссионное от 20 до 80 процентов. 80 процентов вы получаете с апсела, когда человек регистрируется. То ему сразу же дается специальный офер, специальное предложение, в котором предлагается... Купить тот или иной продукт в зависимости от тематики. Здесь я немножко сокращу текст. Вижу сейчас визуально, что его очень много. И многие теряются, не понимают, где им искать их материалы. Итак, переходим вниз. У нас здесь есть раздел бесплатные материалы, есть платные материалы есть раздел партнера. В бесплатных материалах на данный момент мы видим 4 продукта. Информация обновляется в зависимости от запусков. Давайте нажмем и перейдем. Нам открывается список того, что сейчас у нас здесь есть в наличии у нас есть как найти свое предназначение используя почерк это подписная страница и ваша комиссионная здесь составляет 80% это 792 рубля это ваша партнерская ссылка если мы ее нажмем то мы здесь можем еще вставлять нашу рекламную кампанию если мы пользуемся такими способами если мы нажмем на саму ссылочку мы ее Копируем и можем вставлять в наши письма, в наши приглашения в соцсетях, либо в рекламной кампании. В таком случае в вашем кабинете будут учитываться подписчики. Также здесь... Указана целевая аудитория, то есть люди, находящиеся в поиске предназначения. Следующий магнит – это мини-книга, что может рассказать об авторе подпись. Здесь также комиссионные 80%, 792 рубля – это те самые апселлы, которые показываются человеку сразу после регистрации. Целевая аудитория – люди, которые хотят узнать о себе больше или присматриваются графологией. Также здесь, если мы нажмем… Дальше нажмем правой кнопкой мышки и нажмем слово «Копировать», то мы скопируем здесь нашу партнерскую ссылку, которую также можем вставлять и приглашать людей для бесплатной регистрации. Еще один магнит – это секрет анализа почерка. То же самое предлагается апсел 792 рубля и далее человек тоже следует по воронке продаж и от 20 до 50 процентов вашей дальнейшей комиссионной. Здесь другая целевая аудитория, это те кто хочет обучиться профессиональной графологии, это психологи, это HR специалисты, это юристы. Точно так же здесь есть... Ваша партнерская ссылка И сейчас у нас проходит Бесплатный онлайн марафон Публикуйся, снимайся богатей Это для инфобизнесменов Которые хотят Раскрутиться в СМИ Хотят получать оттуда Клиентов и повышать Свои чеки вот Здесь она указана как целевая аудитория все то же самое 80 процентов и здесь от 20 до 50 ваша партнерская ссылка если мы посмотрим рекламные заготовки то вот эти циферки нам указывают на количество рекламных материалов которые имеются каждому из этих продуктов например если мы нажмем на цифру 4 здесь то мы переходим с вами в некий кабинет. У нас здесь есть рекламные баннеры. Мы можем взять на него HTML-код, например, вставить в свой сайт или блог. Если он у вас есть, тоже нажав на него, он выделяется. Нажимаем правой кнопкой мышки, копируем и вставляем туда, куда нам нужно. Либо мы можем сохранить картинку как... Также нажимаем правой кнопочкой мыши, и у нас открывается папка на сохранение, здесь мы называем ее так, как нам удобно, и помещаем в нужную нам папку, чтобы у нас была сама картинка, не через код, а именно в формате, здесь показывают PNG, в формате PNG. Нажимаем сохранить, и она сохраняется у нас на компьютере. Либо у нас здесь есть рекламные статьи. Здесь есть письмо в рассылку по e Ссылка на письмо на всякий случай здесь продублирована, чтобы вы могли ее выделить, скопировать и открыть в браузере. Либо открыть здесь. Смотрите, я нажимаю. И попадаю на Яндекс Диск, где у нас открывается письмо. Мы на него нажали. Есть. На данный момент мы его с вами просматриваем. Партнерское письмо. Публикуйся, снимайся, богатей. Здесь мы видим это письмо. Мы его можем отредактировать. И мы его можем скачать. Чтобы скачать, вот здесь справа у нас есть кнопочка «Скачать». Либо «Скачать». Здесь, до того, как мы нажали на кнопку «Просмотреть», у нас тоже есть вот здесь справа кнопочка «Скачать». Мы нажимаем, и у нас письмо скачивается к нам на компьютер. Самое важное, когда вы будете его... Вы можете их использовать в ваши email-рассылки, вы можете направлять на него рекламу, вы можете ставить его в статусы в соцсетях. Для этого, пожалуйста, не забывайте проверить женский и мужской род в письме. Обычно я выделяю это красным цветом и синим цветом подсвечиваю вам ссылочку. Я рекомендую ее выделять текстом и сюда вставлять вашу партнерскую ссылку. Ту самую ссылочку, которую я вам показывала, где ее скопировать. Она находится прямо рядышком с тем продуктом который вы хотите публиковать, который вы хотите рекламировать, и на который вы будете приглашать ваших друзей, знакомых, либо подписчиков вашей имеющейся базы. Переходим обратно. То есть вот они все у нас здесь первое письмо. И есть здесь еще одно письмо, здесь есть ссылочка, вы можете по ней перейти. Есть еще HTML-код. Возвращаемся на страницу рекламные материалы, бесплатные продукты. Еще раз покажу. Да? Вот здесь у нас те письма, которые я вам только что показывала. И вот здесь та ссылочка, которую вы копируете и вставляете вот сюда. Ваша партнерская ссылка. Естественно, этот текст нужно будет убрать. Я всегда делаю несколько ссылок в письме, поэтому будьте к этому внимательны. Просто скопируйте текст и вставьте сюда ссылочку. Сюда и вот сюда. Видите, здесь есть отметка о том, куда вставлять ссылку. То есть вам ничего делать не нужно, просто вставить ссылки и отправить материал. Мы можем перейти посмотреть. Также скопировали. Перейти посмотреть, как выглядит наша страничка. Вставить. Здесь вы видите вашу партнерскую ссылку, когда вставляете: АFF-free. Здесь дальше указания сейчас клика И здесь ваш партнерский логин. В данном случае я зарегистрировала кабинет на графа 2 и нажимаем Enter. Вот сейчас мы попадаем визуально. Убирается партнерская ссылка, но она здесь стоит. Будьте, пожалуйста, внимательны. Когда захотите поделиться этой страничкой, то обязательно копируйте ту ссылку, которую вы берете у себя в кабинете. Потому что если вы скопируете этот, тот же склик может не учесть подписчиков, которые придут к вам. Поэтому вставляем сюда в полном ее объеме при нажатии на Enter. Браузер все равно ее сократит, поэтому люди, которые придут от вас, они увидят ее в первоначальном. Так, вернуться на страницу рекламные материалы. У нас еще здесь есть платные продукты. Обычно мы вставляем здесь а, те а, предложения, которые, с которыми вы сейчас можете ознакомиться. У нас варанка достаточно глубокая, есть а, очень дорогие продукты. Вот сейчас здесь есть а, все о подписи записи. Публикуйся, снимайся. А, богатей записи марафона спецпредложения. Тут вот, указана цена, указаны комиссионные второго уровня, тоже здесь есть партнерская ссылка. Я все-таки рекомендую вам начинать с бесплатных продуктов, потому что воронка и наши черные ящички простроены так, что вам в принципе ничего делать и самим продавать не нужно. Я советую приглашать на бесплатные наши предложения. Что еще здесь есть? Если мы нажмем на вкладочку «Партнерка», у нас есть вкладка «Инструкции». И если мы ее нажмем, то здесь вкладочка «Перейти на страницу с рекламными материалами». Нажимаем, попадаем на разъяснение и можем ознакомиться с информацией. Выплаты и начисления также оказываются здесь. В данный момент выплаты начислений нет. Здесь будут отображаться, сколько вам должны будут выплатить, то есть я должна буду выплатить, сколько вам выплатили и так далее. То есть все данные по вашим начислениям, они будут храниться в этой вкладке. Переходы. Здесь мы можем посмотреть количество людей, которые перешли от нас. Вот сейчас то, что показывает. И показывает ту страничку на... На которые были эти самые переходы Это то, что мы сейчас с вами делали Пожалуйста, будьте внимательны Если вы будете покупать мои продукты по вашей партнерской ссылке Я буду вас блокировать И, к сожалению, нам придется распрощаться И Just Click эти вещи тоже мониторит и учитывает Поэтому давайте будем честными друг с другом Следующее, контакты Здесь будут контакты ваших подписчиков, которые будут приходить от вас, счета, здесь тоже учитываются комиссионные, что и как здесь происходит, когда после перехода по вашей ссылке человек, допустим, сделал заказ, оплатил он его, не оплатил, канал, комиссия и так далее. Партнеры. Партнеры от вас. Здесь партнеры второго уровня, которые приходят от вас. Just как его указывает. И вы можете написать мне, нажав «Написать автору». Здесь письмо, укажите ваше имя, имейл. И тема по умолчанию стоит сообщение от партнера вашего магазина. Здесь вы пишете письмо, вводите КОПЧУ и отправляете письмо. Оно приходит к нам в службу заботы о клиентах. И уже мы рассматриваем ваши вопросы или ваши предложения, которым я тоже буду рада по улучшению моей партнерской программы. Аналитика. Если вы даете рекламу, то у вас вы можете посмотреть эффективность рекламы. Здесь тоже будут все ваши клики, каналы и так далее учтены. Сводная статистика переходы по ссылке, контакты, прямые продажи, комиссионные. Здесь все, все, все будет указано. Оповещение ростбэк. Это сервис сторонней аналитики, если вы где-то дополнительно что-то размещаете. Есть настройки. И можете добавить здесь еще кабинет Яндекс.Директ, если вы даете рекламу сами. Если те деньги, которые вы получаете по партнерке, вы множите таким образом, привлекая еще больше людей и зарабатывая на этом, и потом вкладывая в рекламу, из которой вы получаете еще больше потенциальных клиентов и ваших партнерских. Здесь есть также инструкции Яндекса, вы тоже с ними можете ознакомиться. И есть вкладочка «Каталог». Если мы ее нажимаем, то здесь, здесь указываются все те магазины, чьими партнерами вы являетесь и чьи продукты вы будете публиковать, рекламировать по партнерской программе. Спасибо большое за то, что вы с нами. Спасибо, что вы присоединились к нам. Я знаю, что вместе мы сделаем лучше. Если будут какие-то вопросы ко мне, или вы захотите внести ваше предложения по улучшению моей партнерской программы, я всегда рада, я всегда пойду вам навстречу. Вы можете прямо из кабинета написать автору, на контакт собака графа двору, и э, я обязательно рассмотрю ваши предложения. И до новых встреч и приятной нам с вами совместной работы.